Здравствуйте, 10-12. Время 10.05. Мы снова на рыбалке. Снова озеро Ировое Туман, ни черта не видно. В общем, машин 30 стояло, а палаток я только 6, наверно, вижу. Так вот, вот, сейчас будем ставиться. ставиться. Сергей уже ловит и ловит. Время 10.23, первого он окунька поймал, программа поймает, пустил, у нас сегодня не действует. Карася огромного поймал. Я так, в роли оператора буду опять сегодня похоже. оператором здравствуйте. здравствуйте серега Ой, уже не думаю... успевает на две удочки у него карайсом с одного и с одного он там одного вытащил еще один у него и я одного поймал уже сегодня я уже молодец вот они красные Mm -hmm. ну, а вот так вот сейчас усиливать. Что, О, клюет у тебя нет? Пока что-то нет. Ну так только что -то вытащил, лишь. Куда нас столько рыбы? Каждый раз рыбу ловит, и ловит, ловит рыбу кушать. Коптить буду, коптилка пришла, надо забирать с города. Опять магазинная коптилка, да? Mm -hmm. Я видишь, не знал, что город поедешь. Я думал, что тебе подать, ты забрал. А самому что-то неохота ехать специально. У меня последние еще дни по ночам только езжу. Что-то у меня вроде клюнуло. Ну что, рыба, ага. Опять у него карась. Супер клев у Сереги называется ролик. На Ой, на И на горбунца, кстати, клюнул там все подряд ловит он На а все? все подряд ловит я просто буду больших тогда ловить пусть он эту мелочь забирает там с ладошку клюет эти дают только пусть пока нет у три удочки нам три она канавишь избирательный карасик ночь пошел Так, ладно, половлю тоже хоть маленько надо же. Активность проявлять. Этот все ловит и ловит, ловит и ловит. Вот у него уже наловлено. Время 11.06. У Михаила не клюет. Михаил двух поймал. Здесь рыбы нет. Есть. Можно смело говорить, что здесь рыбы тоже не было. караси ага, угу. хорошие караси ну пойдет на иду а, забрал вот на коптить Я не вижу что снимает что-то снимает вроде что-то вроде бы снимает На себе кинь, пожалуйста Кого? Вот Не такой. надо мне ничего кидать Попробуй проверим Не хочу, вот своих проверяй У меня mm. твоя прикормка чего ты не хочешь проверить? не хочу я. Что я буду? Что я буду как все? Я сам по-своему ловлю. А -а -а -а. У меня свой механизм. То, что она у меня не клюет, это да ничего страшного. Мне просто может рыбу делать некуда. А -а -а. Там же видят там. Куда она ему скажет? Не мясо же из морозилки выкидывать, правильно? И рыбу туда ложить. Считай двух я уже поймал, это уже хорошо. Mm -hmm. Опять все ловит, Ловит Ловите, ловите, куда столько рыбы, куда он ее, как ее понесет? До сумарки. Да? Рыбный обзор потом такие видеоролики посмотрит Скажут, конечно, надо норму 3 килограмма сделать. Тут, как Сергей ее всю выловят и все. Так мы же норму-то не нарушаем. 5 килограмм в день и домой. 5 килограмм в день и домой. 5, килогр... человека. 5, -5 килограмм в один кулек, 5 килограмм в другой кулек. 5 килограмм на человека. Мы законопослушные граждане. Лишнее не возьмем. Свое не отдадим. О, снова запахла чаем. Не, сегодня туда заварки ложку супну. Ну все, вот, в общем, сейчас я... Малинка моя на всю жизнь пошла. Пошла, пошла, пошла. Я уже смотрю удивленные взгляды карасей на нее там, заинтересованные. Что, привет у тебя, да? Mm -hmm. И вот получается, вот он, вот он. Ха -ха, красавчик Михаил. Заинтересованные взгляды. Что ох, ох, ох, навязал, навязал, навязал. Навязал, навязал Все, я раз и развязал. Блин, че всего окунек, ладошечник. Окунь, ладошечник. Ну-ка покажи. Он что побольше, чем у мой? Да? Да, вот тут живой еще даже. нифига больше больше так что мне нельзя отпускать у меня крупный по сегодняшним меркам у меня крупный окунь блин хоть аквариум правда покупай придется ладно купить аквариум так и быть следующей зарплаты через три месяца примерно может он доживет у меня в холодильнике Удивленный взгляд окуня. Нету никого там. Карась карась. Мозга ебет. Дальше на... пок... Дай поклевать его подольше. И когда вот на подъеме. Когда поднимет... Дельжбы, попробуй просто. Я не понял? чё подожди. подожди ты мою киньку тянешь а ой и блин острим ой ой ой ой ой ой ой ой уже ой будем распутывать а залез даже к ой уже в лунку ой ой ой ой ой ой ой Погоди, эту мышку вытащим. Я другую, другую удочку. Пошли меня. Да, я помогу тебе. Нет сам. Не знаю. Так, это одна твоя. Угу. Одна твоя. Так, ну все, наверное, сейчас погоди. Вторую вытащу. Забираю ее к Раз. себе. Ничего. Натворил делов. Карасик На 20 минут работы забрал у нас. Я бы за эти 20 минут бы столько рыбы навою. Тебя опять запутал. Ну а, караси уже крутит, видишь. И снова запутал. А ну этот ладно, просто вокруг себя ничего не завязал. О, Михаила поперла рыба дуром. Леску бы не порвать. Так это ты твой карась мои удочки шевелил. Он же от тебя идет. Он сходу смотрит, а вот она, от которой этот взгляд-то не оторвать, я говорил. М -м -м. Новая мормышка? Ну, эту я, что, вот, третьего поймал на неё. Ага. Что, запутал узел? Узел. Ладно, говорю, хоть вокруг себя, да, раз, узел завязал. Харазь, да, у тебя опять? Угу. Оба. А вот это красное, это вареный горбунец получается, да? Да, я так думаю, наверное, да, или просто крашеный. Кто знает, пускай напишет в комментариях. И без понятия. Если честно. Я уж не такой великий рыбак. Ну, я думал, ты все знаешь да. про ловлю карася. Да, да. Ну. Блин, он очень не ловкая. Где по 20 лет рыбачат. И все, ничего не. Ну, они может, как я, рыбачек тоже. Так, только на рыбалку ездим. Да, там опять. Ага. не успевает до меня доплывать не успевает тут варваров все, все все выловят такие варвары не дают не дают рыбе плавать мы-то его удочками кого выловим. Думаю, что-то там в куче-то вроде не особо прибывать должно у него рыбу, то у него уже вон вторая оказывается куча. И вон там куча. Все, ему рыбы мало. Запасы? Это на есть. Я просто показываю, как люди ловят. Я так-то тоже умею, только если я каждый раз буду тоже будет куда я одевать буду. Васька у меня один, он столько не съест. Давай Девочку еще одного подари. Не надо. Ходу надо мормушку перевязать. Такую. которую, которую вижу и вижу там улочку. А что такое? А что-то вроде она не цеплят. Но ну, а помнишь, что у меня помнишь, что сучка содного клюет, клюет, и я не могу выдернуть. Помнишь? Mm -hmm. Он тоже. Mm -hmm. О, блядь, смотри, сука. О, блядь, давай, давай, давай Миш. Поди, поди еще с мормышкой с моей, нет, нет, без мормышки. Блин, мы же запутаемся. Так, я так уже походу запутал. Да, навязал что-то нет. Нет, вроде. Я же говорил, там рыба крупная у меня сидит, а вы не верите мне, не верите. Блять, ты хоть не снимаешь мои матерки? Снимаю, вон видишь, красная кнопочка нажата матерюся потом дети будут смотреть ну чему да ничего летим похлеще меня матеряться да ну это не повод чтобы материться да но вот так а. что, блин, зацепил обои опять что ли соседние нет? Да что-то вот не хватать что-то там этой лунки, почему-то выцепить его. Может там вообще надо обычный крючок привязать большой. Ну то есть ну то ли такие караси, то ли? больные караси у тебя какие-то. них выбора не остается, они кончаем жизнь самоубийством на крючке. Карась у тебя, да? Угу. Здорово тебе. Карась, да? Угу. Снова у него карась. Ну, что ему там не понравилось. Все, клюет у тебя, да? Угу. Опять карась, что ли? Угу. Точно карась. Сережки, карась за карасем, карась за карасем. Пора уже вот взвешивать и выгонять в палатки. У меня какой-то огромный подошел опять, всех всех разогнал. Может быть такое быть с киллерскими. Ну вот право это вот так льет. Я думал, выцепил, Блин, мне-то они дотянутся, дернуть, как ты это у меня дял. Все их как дал бы дал там. Вот рыбу бы поймал. Блин клевала что ли угу. ну, поднялся вот ее я... до вот этого вот... да что да тут угу, есть такая же фигня пустота он такой большой может просто стоит возле меня и у тебя шевелит. хвостом шевели да? хвостом что такое Никого вообще Придется его сейчас обхитрить к одному они все идут у этого блин крупные здоровый да? не сопротивляется Сильно здоров. вот где справедливость до да, меня не допускает таких больших ага, я где бы обжен Поставил какую-то мне там сетку ограничительную, мелочь ко мне проплывает и все крупно не доходит. Крупно не доходит. Все три по очереди. А рыбы там нет. Кого одного? Ну а ну я снял и потом парыша одел двух. Mm -hmm. Серега нет. Конечно, да да Рыба, да? Ну, все равно же рыба. Ну там проходили, там замерзший ротан творился. Нет, окуньки. Угу. И себе не возьму и людям не оставлю, да? Ну, ну, вот это опустим. <звы> Мой. Ты что запутался? -то? Ну, просто... Нет, тоже клюнула там, значит, да у тебя. Дура, мы Серега, рыба прет и пряят, пряят и прет, прет, и прет. Супер клев как никогда. Ну. поймал, да, кого-то? Uh -huh. Карай, да? Uh -huh. Не, я с такими рыбалками вообще не похудею. и худеть худить надо? Да. Он. Нам на весы сначала встать. А да ты еще не знаешь, надо тебе худеть или не надо? Ну. Не бывает. Не вот надо худеть. А ты даже еще не знаешь, да? У меня батарейка в весах села, я не знаю, сколько я вешу. Может быть я мало вешу еще. Часа рыбалки, я а три часа ем, ем. Рыбу тоже подложил. Теперь вообще не знаю, кого делать. Правда, еще есть потом. В ночь сегодня. Вот у меня ротанечек. Ну, Так-то он что-то брюхо у него набитое, я бы сказал, хорошо. Да? Так нажался, на этой прикормки до всего. Брюхо он себе набил. На, Без Он мой большой первый карась за сегодня. Да не первый. Блин, да даже больше, чем которого ты у меня поймал. Да, да просто огромный. Все, можно ехать домой. А -а -а, падает, падает, падает. Я не зря ее привязал. Прям в лунку такая покатилась. По стоит она. Так, батарейка заморгала. Ладно, отключаюсь, потом весь улов сниму у Нас 30 минут рыбалки даже Так, меньше. Быстро снимаю свой улов. Время без одной минуты час, 3 часа рыбалки. Я вот столько наловил. Сергей вон столько. Ну и вот у него сейчас. Напрятано тут. Дома я взвешиваю. И штучки сосчитаю. Сейчас не буду. Все, будем собираться выходить. С 10 до 13.00, в общем мы ловили все вышли в общем у меня 29 штук у сергея 44 еще у рыбака 4 вот столько народу рыбу кто-то ловил смотри надо тебе накорчу не